Перед этим видосом хочу сказать спасибо такому человеку, как плод Компот. Это один из моих топ-донатеров скинами. Он очень давно, на самом деле, мне скидывал шмотки. И это все есть на канале. И, и он написал, привет, хотелось бы поздравить тебя с днем рождения, с прошедшим. Хочу пожелать тебе успехов, исполнения желаний здоровья тебе и твоим близким. плод Компот, огромное тебе спасибо. Я тебя помню, он не тот скин ништяков из доты, как раз в которую я играю. Я прям хотел этот момент записать, потому что, ну, реально много народу с моего канала этого человека знают. Есть, кстати, такая сейчас мысль, чат опять подгон от подписчиков вообще мою самую первую рубрику поэтому я оставлю ссылочку на трейд в прикрепленном комментарии ой давай даже в описании ее оставлю кому интересно переходить отправляйте посмотрю если реально трейдов будет много и будет что-то интересное опять рубрика будет жить опять я ее для вас запишу плод компот еще раз тебе огромное спасибо возможно рубрика опять оживет потому что ну, у меня есть мысли это записывать э, не для того как многие думают чтобы там обогатиться и так далее нет просто это интересно вам я понимаю что будут скидывать возможно какой-то шурупчик и т.д. но это интересно записывать. Именно это интересно смотреть. Поэтому, плоткомпот, еще раз огромное спасибо за то, что поздравил. Блин, ну, очень крутой подгон. Респект тебе. Мы начинаем просмотр видосика. Всем привет! Это самый конченый опенкейсер. И сегодня Panda Skins. Сразу скажу, что ссылка будет в прикрепленном комментарии, потому что это самая топовая халява на момент, кстати, нам что-то крутое выпало за 70 рубля на момент 22 -го года. Халява здесь без депозита, поэтому ссылочку я оставляю, но не оставляю промики, потому что, ну, все-таки и не платили, ну нахуй. И реально халява крутая в том плане, что Мне выпало 73 рубля, вот я сейчас Без депа смогу 73 рубаса Вывести, я не, не Рекомендую сайт, потому что, опять же Это не реклама, я повторюсь в 150 Раз, но халяву можете забрать, вывести Это крутая тема, в общем у нас сегодня 25 тысяч Надеюсь на ваши лайки, все-таки поддержечку Ребятушки, потому что все-таки Баланс, ну не маленький, не 100 тысяч, не 50 Но 25 тоже много, у меня был ролик По панда скинсу где мы фигачили по 10 мин Сегодня хочу попробовать 5 мин И посмотреть сколько максимум можно пробить, как Обычно мы фигачим кейс китовый Ну потому что это здесь самая адекватная Сборка, которая только есть В остальном сборки больше идут байтовые Ну и конечно же у меня премка активирована Кстати, для тех, кто не знает, что делает премка Расскажу, в общем она стоит 400 рублей, по-моему, в неделю И у вас есть шанс, что типа Скин упадет и он дюпнется То есть тебе типа упадет один скин Два раза, вероятность небольшая Давай еще раз пробуем здесь кейс, вероятность небольшая Но она есть, у меня так дюпались ножи Вот это было, ну реально приятно, как это будет Сегодня посмотрим, ну, надеемся, что Тоже какие-нибудь ножички все-таки дюпнутся Но что-то пока что по дропу, блядь Ну, и ё... народ, ну, ладно Без дюпов опять же все, ну и сразу Поехали на мины, Пять мин, начинаем э, С трех пробитий Давай, раз, два, три, понятно Трех пробитий даже сегодня нет Раз, два, три, так, три пробития Есть забрать, давай дальше Нам нужно четыре пробития, раз, два Понятно, так, дальше, раз, два, три Понятно, понятно Четыре пробития, кстати, есть мне, конечно, нужно позвонить вовремя, когда записываю ролики. Я это вообще обожаю. Но нужно просто приучиться ставить телефон на беззвучный режим. Тем временем у нас есть 4 попадания и нам нужно сделать 5 попаданий уже. Ну, 5 попаданий это все-таки сложно. Особенно, блин, когда тебе вначале вдропается какашечка. Но ну, это прям вообще топ. Ладно, будем рассчитывать на то, что, слушай, 5 попаданий это нож. Найс! Нож забрали! Хорошо! Я сейчас прям пересрал. Нам сейчас надо сделать 6 попаданий. 6 попаданий с тем скином, который мы выбрали, это 8000 рублей. Ну да. Вот эти скины, кстати, пойдут на продажу и потом также откроем кейсик потому что я все-таки очкую ну типа на 4 на 5 к рисковать но ну, это такая себе идея нам нужно сделать 6 хитов вот ну китов а, у нас уже есть 4 нам еще надо 2 это наверное сейчас к думаю говно будет блин смотри 6 хит это 8000 и что нам бля ну вот ну, я не знаю сейчас насколько это реально типа 7 попаданий сделать я думаю что это невозможно ланенько но с... 7 попаданий не это прям блядь, это, это... ⁇-⁇-⁇-⁇ Ё... я хочу без матов ролик записать егору станет это все пить Ладно, а, тем временем на балансе опять 24 тысячи Опять 25, сказал бы я Да, в принципе, и скажу, а чё нет? Поехали, опять 10 кейсов Кстати, вот самое прикольное я Сейчас вам тоже покажу, в чем суть Почему фигачу мины Вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас сейчас. Я это все обязательно вам продемонстрирую Так, Азимов пролетает, конечно же Азимов и дропается, ну, помой И это все опять же дюпается Ягуарчики, это хорошо Но вот был бы дюп этих ягуаров Но я так понимаю, что да, без дюпов 14 тысяч, понял? На балансе 6 кусков 3 кейса, в принципе, хватает Крутим, крутим Крутим, вертим жирнова на кейсе. Панда на кейсе. На сайте панда скинс. Нож, кстати, до свидания, салам алейкум. ну да, но я привык к этой Прокрутке, тут уже знаешь, не привыкший Человек зайдет и скажет, блин Прокатилось и так далее, я скажу, я уже Вижу, что это все прокатывается, ну и вот Самое прикольное в минах, что смотри, я выбираю Самый дорогой скин, э, делаю, допустим, 5 попаданий И самое дорогое, что мы тут можем выбить Вы сейчас просто ахните. я говорю Людка, ты упадешь, 99 миллионов Рублей, пацаны, на секундочку 99 миллионов, можно выбить Перчатки Пандора, ну вот смотри, у нас 5 мин Нам нужно сделать 20 попаданий, Но ну, это нереально. Я понимаю, конечно, может 17, ДЛчик там какой-нибудь, да, это круто. Но типа, а если мы, смотри, выберем весь инвентарь, ну это сейчас я говорю: людка, ты упадешь. Смотри, туда вот в край листаем. Короче, ну, типа 756 миллионов. Я понимаю, что это нереально. В комментариях писали: ой, да, это нереально. Я в курсе, но прикинь, типа, 901 слямов, а 24 мин это фигня. 10 мин, смотри. 10 мин это уже серьезней, тут уже деньги крутятся за другие. Я таких цифр не знаю. Я так понимаю, это 56 миллиардов, 85 миллионов, 786. 1508 рублей, 22 копеечки А если мы поставим, ну, типа Я не знаю, мин, давай 13, 13 мин и типа Максимум тут можно выиграть, ну да 89 миллиардов, 227 миллионов 387 тысяч, нормально, короче Блин, ну, можно очень много выбить Но мы играем на 5 минах, потому что Все-таки у меня жмет очко, и я понимаю, что Это на грани фантастического Тем не менее, в этих роликах мы смотрим Сколько максимум можно пробить, козырного Раз э, на 5 минах Потому что было на 10, мне не особо зашло, так нам нужно пробить 7 раз, насколько вы и я помните. Я на самом деле ничего не помню. 7 раз это 10 тысяч рублей. Блин, надо еще 2 раза. Раз мина. Блин, так и знал. Но, окей, но, нет, 7 раз это, я думаю, уже нереально. 7 раз отрежь, 1 раз отмери. Знаете такую поговорку? Я знаю, слушай, у нас 8 тысяч шансов играть. Говно. Блин, ну. А сука, я не могу, блядь, 7 раз пробить, это вообще, это, блядь, это Unreal. Ну давай, хуй с ним, линию попробуем. И опять, смотри, да, опять 5800, опять 25, короче, говно, нет, блядь, нам еще один раз. Найс, nice, семь раз, я понимаю, что сейчас 8 раз пробить, сука, это вообще будет невозможно, хуй с ним, поехали, раз, два, три, четыре. А, понятно, давай пробуем фастом, просто раз, два, три, четыре, блядь, пять. Говно, ясно Раз, два, три, там, где были какашки, я нажимаю. Ну вот реально, будем нажимать там, где были говняшки. До этого, понятно. Давай еще раз. Там, где были говняшки, у нас мы нажимаем. Но это очень сложная такая тема, что, бля, не советую рисковать. Это мне можно, потому что, ну, у меня проблемы с головой. Они всегда были, и еще и с самого начала на YouTube. Блин, ну вот смотри, как нам подфартил. Нам ничего опять не выпало. Ладно, на балансе 6000. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Конечно же, открыть китовый кейс. Что же, же еще я могу предложить? Умного, ребят, не ждите, ничего не предложу. Нам нужен нож. Нам нужно три ножа и три дюпа. Три ножа, три дюпа, три ножа, три дюпа. Чекай. Я говорю, эта тема работает на все сто. Да, три ножа, три дюпа. Э, нож... Это, блядь, похоже ли это на нож? Спрашивается Мне кажется, что нет И Мне кажется, меня где-то явно обманули У меня 1300 рублей остается Опять же, 16 тысяч бонусов Ну и поехали, поехали рисковать Я вот не понимаю, нам сейчас надо пробить 8 раз 7, подожди, 7 пробивали, надо 8 Ну, 8, ну это серьезно, уже фантастика Фантастика, самолеты Ну все, короче Good game, well played, ясно Но, блин, мне эта тема нравится Я на самом деле, Х ну короче Я на самом деле идиот и у меня минус 25 тысяч обидно. Очень, блин. Ну... Второй ролик по минам, второй, второй ролик все. Суть в том, что мог выпасть нож. Блядь. Но мне сегодня так фартит. Вообще просто, просто шикардосно. Суть в том, что э, у нас тот ролик, который мы записывали, самый первый по минам, когда мы выставляли 10 мин, пробить было ну, очень сложно. Все-таки на 10, но мы также доходили до 7. А, нет, мы дошли до 6. На 5 все-таки минах мы дошли до такого результата, как 8. Ну, фактически до 7. 8 хитов у нас не получилось сделать. И у меня уже, думаю, сейчас сомневаюсь, конечно, что получится, потому что шансы у меня куда-то захерились просто. Ну вот. И... Слушай, есть 5 хитов. Но даже типа 8 хитов это 500 рублей. Я пробью 8 раз, конечно. Но оно нам, я думаю, не сомневаюсь, что оно погоду нам изменит. Все. game гейм well played, В дайсе можно эту тему закрутить? Понятно. Все. Это, это ГГ. Это явное ГГ. Попробуем ножик выбить на вот этих кейсиках. А с них, кстати, очень часто нож выпадает после того, как ты все проигрываешь. На полном серьезе я по своему опыту это говорю, что вот, ну, реально тут можно выбить нож. Он очень часто мне выпадал как раз. Ну, блядь, сафари мы. В общем, ребят, пишите, что вы хотите увидеть в следующем ролике. Я на самом деле... не понравилась эта идея с минами. С ну, с именно смотреть, сколько максимум можно пробить. Сегодня получилось 7 раз. Но я не буду на такие видосы делать депозиты, там, а-ля 100 тысяч. Потому что я понимаю, что, скорее всего, это будет в топ. Ну, вот, объективно разговаривая. 10 мин 3 раза пробьем, и миллионеры, ясно. Тем не менее, всем спасибо, халява. Есть у вас, кроме... У них в группе можно найти в группе по ХВК, поэтому забирайте все отсюда абсолютно скины у админов. Я надеюсь, что этот ролик вам зайдет. Все-таки хочется мне попробовать дойти хотя бы до ляма рублей на минах. Может сделаю в следующем ролике условно 1050 деп, будем фигачить на 5 минах также. Хотя бы хитов 10 надо сделать. В общем, всем спасибо, надеюсь ролик понравился. Всем пока!